Доброго всем денечка. Хотела бы вам показать, как у меня растет ипомея батат. Это очень декоративное ампельное растение. Вроде как оно и не цветет, вот только так с очень красиво. Форма листа разная. по ипомеи и по цвету они разные. Вот здесь видите, как сердечки, листочки. Куст разросся. У меня здесь посажено лабелия Так вот, лобелию даже вытеснил. Вот такой мощный куст вырос за лето. Из маленького совершенно росточка. Цвет уж очень такой яркий, темный, насыщенный. Необычный цвет надо отметить. Посажены они у меня в двух кашпо. Сейчас я вам покажу второй, второе кашпо, где у меня посажены другие уже. По виду своему ипомеи здесь тоже цвет вот такой видите какой такой же темный как у той ипомеи которую я вам показывала но лист резной совершенно другой лист и нечто подобное вот такой же лист примерно но это уже очень яркий такой салатного цвета цветок посажен он у меня в общем кашпо здесь вместе с питоней они очень хорошо смотрятся это у нас окно в летнюю кухню. И посмотрите, как все это мило и мило сочетается вместе с ипомией. И вместе с ипомией вот такого яркого цвета и вот такого темного. Но я удивилась тому, что она еще и цветет. Вы посмотрите. Посмотрите, какие у нее цветочки. Я как-то не ожидала, что она будет цвести. Вот а тут, видите, как... Сначала думал, что это у меня тут петунья появилась. Нет. А это зацвела и помея. Так красиво, необычно. Я, признаться, думал, что она и не цветет. И посмотрите, как она меня порадовала. Цветочки, цветочки. Значит, и помея цветет. Вот. Очень хорошо она так смотрится. Ампельная такая неприхотливая конечно я ее поливаю каждый день и через день я добавляю монофосфат калия в поливе для того чтобы видите здесь же сидит еще и петуния надо чтобы она цвела была яркой и естественно что и достается это удобрение и ипомея. посмотрите какая красота Ипомея батат чтобы не путать с и ипомеей другого сорта. Вот. Видите, как интересно, что зацвела ипомея ботаты. Смело могу сказать, друзья мои, что сажать ипомею – это одно удовольствие. Она вот очень хорошо растет у меня в тени, потому что теневая у меня сторона дома. И вот так она у меня хорошо прям сочетается с петунией. Здесь вот у меня еще лабели, Такой у меня уютный уголок летней кухни. Я рекомендую всем сажать и помею батат. Потому как она действительно все лето, все лето стоит каскадом. И вот уже сейчас август. Она все краше и краше, лучше и лучше. Вот. Можно, конечно, ее сажать и отдельно. Посажена в горшочке. Она с лобелией, Но лабелия один росточек и прям задушила. И помея ботат у меня лобелью. Видите, как чуть-чуть так лобели где-то пробивается совсем немножко. Но тем не менее, я очень довольна, что в этом сезоне в моем домике в деревне поселилась и помея ботаты. Друзья, сажайте и и вы будете только рады тому, что у вас поселилась красавица и помея. Есть еще много других разновидностей, но у меня вот пока только три. Но этого достаточно. В следующий раз я вам покажу, как ее черенкую, я размножаю. Так что, друзья мои, мир вашему дому.